порядка 25 компаний, которые делают товарооборот от общего, 50%. О чем это говорит? Что это такие компании-гиганты-миллиардеры, которые нашли что-то уникальное, что стали продвигать по сети. Так вот, таким образом эти компании-миллиардеры появлялись на рынке. Валерий следующий слайд. Существует четыре вида сетевых компаний. Это гиганты-миллиардеры, плоские линии, мошенники и карабельники. Так вот, все они, все компании, которые предлагают какой-то товар, какой-то продукт, на рынке у всех хороший продукт. Потому что за продуктом стоит сам производитель, сама компания. Но только порядка 25 компаний нашли что-то уникальное, что, ли, что стали миллиардерами, то есть у которых вращается огромное количество денег, и значит дистрибьюторы имеют доход очень хороший. Это гиганты-миллиардеры. А плоские линии – это те компании, которые, значит, европейские, китайские компании, то есть компании тех стран, у которых нет законов о сетевом маркетинге, либо это те компании, которые предлагают что-то такое, что уже было подобное на рынке. Например, компанию Тиньши взять. У нее очень хороший продукт. Компания давно на рынке, но миллиардной она так и не стала. Следующие компании – это мошенники. Это такие компании, которые начинают развитие свое очень быстро, они развиваются быстро в течение двух-трех лет, даже, наверное, сейчас еще быстрее, и потом точно так же быстро они утихают, исчезают с рынка. Это те компании, которые продвигают такой продукт, который в априори не может продвигаться по сети. Например, это все финансовые пирамиды. Это такие компании, которые продвигают, например, драгметаллы да, или бриллианты. Наверняка вы сталкивались с такими компаниями. Это те компании, которые не могут продвигать свой продукт по сети. Поэтому они быстро всплесивают и точно так же быстро пропадают в поля зрения. И поэтому очень многие люди теряют там деньги. Потом получает такой негативный опыт и начинает говорить, что все компании такие. Но на самом деле это не так. Следующие компании это корабельники. Корабельники – это тоже хорошие компании, но у них основное продвижение товара это на продаже. Это такие компании как Септер, Саппервера, Эйван, Арифлейм. То есть это все те компании, у которых основное продвижение товара это на продаже. Это компании, которые и рассчитаны 70% на продажу и только 30% на потребление продукта. И теперь давайте рассмотрим эти компании, гиганты-миллиардеры, которые реально что-то внесли в наш мир такое уникальное и стали миллиардными. Таким образом появляются такие компании на свет? Вот смотрите, первые 5-7 лет, когда зарождается только компания, первые 5-7 лет компания знакомит рынок. Со своим продуктом. Потому что появился, допустим, какой-то новый продукт, про него никто не знает, и поэтому компания что делает? Знакомит рынок со своим продуктом. Если продукт хороший, если хороший маркетинг, белая бухгалтерия, все нормально у компании с документами, то начинается экспоненциальный рост компании, который продолжается до 15 лет. Потом в компании начинается что? Стабильность. То есть рынок захвачен, об этой компании уже все знают, о продукте знают, продукт покупают, товарообороты идут. И каким образом в этих компаниях распределяются деньги? Вот те предприниматели, те лидеры, да, скажем так, руководители, которые чуйкой, сердцем почувствовали, что эта компания точно будет продвигаться, и этот продукт точно нужен всем. Так вот, первые 5-7 лет, это называется квадрат Граля, То есть те люди, которые подключились в компанию на начальном этапе ее развития, эти люди имеют 80% от прибыли компании. До 15 лет уходит еще 19%, а после 15% 1%. Это о чем говорит? Вот наверняка многие партнеры были в таких компаниях, как Amway, да, очень хорошая, одна из первых компаний на рынке. Компания, которая 60 лет на рынке. Очень хороший продукт. Многие про нее говорят, что она лучшая. Она хорошая, но у меня был опыт работы в компании Amway. Я зашла в компанию, когда ей было 45 лет. Я за четыре года выстроила хорошую структуру закрыла хороший первый уровень, денег получила очень мало. У меня тогда был такой вопрос, я не понимала, почему это происходит. И когда я увидела анализ сетевых компаний, то я поняла, компанию 45 лет, 1% прибыли уходит на дистрибьюторов, которые зашли в компанию после 15 лет. То есть это те люди, которые всегда являются остаточным доходом, для людей, которые зашли в самом начале пути в компанию. Поэтому, когда мы выбираем компанию, мы должны понимать, что очень большое значение имеет сколько лет компания на рынке, да? что она предлагает и сколько лет компания на рынке. Теперь смотрите, вот эти компании-миллиардеры-гиганты, их порядка 25 И примерно раз в 5-10 лет, появляется на рынке такая компания и каждая из этих компаний уловила двух времени и предлагает миру такой уникальный продукт который впервые предложен на рынке вот смотрите 1939 год появляется первый сетевой маркетинг но это одноуровневый это линейные продажи из рук в руки да? Это были витамины Мутрилайт, которые впоследствии прицепила компания Amway. 1955 год. Мне, конечно, жалко, что сразу видим все слайды, но не страшно, ладно. Значит, 1955 год. Это послевоенное время. И был острый дефицит во всем мире единственного продукта. Это было мыло. И появляется компания Amway, которая предлагает уникальный продукт ЛОП и Универсальное чистящее средство. Это реально был тот продукт, который был востребован во всем мире. Это продукт, который продавался в компании два года. Два года компания Amway продвигала единственный продукт, который называется лоб Сейчас в компании более 2 миллиардов номинований товаров. То есть компания сделала свое установление, рынок захвачен, продукта много, у компании идут товарообороты, и сейчас компании совершенно все равно, сколько там зарабатывают дистрибьютор. Поэтому, когда э, люди говорят, что пойдем со мной в Англии заработать деньги, ребят, вот продукт очень хороший, компания хорошая, школа у меня хорошая, но денег заработать сейчас там очень сложно. Это то же самое, что, э, смотрите, пошли вы собирать грибы, 4 утра встали, вы за полчаса собрали там 3-4-5 вебер грибов. Кто-то встал 6 пошел после вас и тоже собрал какое-то количество грибов. А кто-то встал в 10 утра. Он тоже собрал, но очень мало. Точно так же дистрибьюторы, которые сейчас приходят в компанию Amway, они, конечно, зарабатывают, но очень мало. В 2009 году мне попался в группе журнал независимый о сетевых компаниях, и там было написано, что средний доход дистрибьютора компании «Амвы» на 2009 год составлял 350 рублей. 1965 год, да, это тоже послевоенное время, В войну погибло очень много мужчин и осталось очень много одиноких женщин. И все пало на их плечи, да, на плечи женщин. Это разруху поднять, детей вырастить, еще и самим красавицы надеть. И появляется госпожа Морикей и говорит, дадим женщинам красоту, свободу, независимость. Это была первая косметическая компания. Первая компания, которая продвигала косметику на рынке сетевых компаний. Сейчас тысячи компаний, которые продвигают косметику. Но все эти компании копии уже была одна с уникальным продуктом. И это была компания Морикей. 1980 год. А, уже стоял острый вопрос о здоровье. И появляется первая компания, которая предлагает пищевые добавки в виде коктейлей. Компания «Гербалайф». Сейчас коктейлевых компаний очень много. Да? Но уже была компания, которая продвигала продукт, хороший продукт. И это были коктейли э, компании Herbalife. 85 1985 год. Ускорилось время. И людям хотелось денег получать больше и быстрее. А, больше и быстрее. И появляется компания, которая предлагает тоже пищевые добавки. Компания продвигает косметику. Но компания предложила новый маркетинг-выплат. До 1985 -го, -го года компании сетевые предлагали маркетинги, в которых в сеть уходила 40-45% денег. А, а компания, которая появилась в 1985 году, она предложила маркетинг, где на выплату уходило 65%. Это была компания New NewSkin. Кстати, компания NewSkin в Россию зашла не так давно. И многие про нее говорят, что это новая компания. Нет, ребята, это уже компания, в которой мы, остаточный доход для тех, которые зашли в 85 году. 95 год. Опять стоит острый вопрос о здоровье. И появляется компания которая впервые предлагает пищевые добавки в виде сока. Это были, была компания сок Сейчас на рынке приблизительно 200 соковых компаний существует. Все они, то есть получается 200 компаний, и все они уже копии Сока номи. Причем практически в каждой из этих компаний, в каждых соках есть добавка сока номи. Это ксанга, манаги, алоэ вера, ауэл и так далее. Все они копии. Уже была одна компания, которая продвигала сок. 2005 год. 2005 год и опять острого просто здоровья. И появляется компания, которая предлагает миру пищевые добавки в виде гелий. Это была компания Edge. После компании Edge очень многие компании, которые продвигают пищевые добавки, стали делать форму своих пищевых добавок в виде Почему? Во-первых, потому что это очень удобная форма для потребления. Во-вторых, это очень быстро усваивается на рецепторах во рту. Но компания Edge предложила еще новый маркетинг-план, и с 2005 года очень много компаний, которые выходили на рынок, предлагали именно этот маркетинг-план. 2011 год. Появляется компания, которая впервые предлагает такие три рынка для продвижения, которые до этого времени никогда не продвигались по сети. Так, если я правильно поняла, то звук плохой. Извиняюсь, я только сейчас увидела. Сейчас я сделаю погромче. Скажите, так слышно? Благодарю. Значит, компания, которая появилась в 2011 году, она предложила следующие три направления. Вот есть три рынка, очень денежных, на которых вращается огромное количество денег, и на которых нам никогда нет возможности в нашей стране заработать. Вот первый такой рынок, это рынок рекламы. Мы же все знаем, да, что такое реклама. Реклама это баннеры, это на автомобилях, это какие-то по телевидению реклама, это во всех магазинах, то есть везде, где можно, мы видим рекламу. Причем реклама, которая в нашу жизнь вошла, не всегда нас, скажем так, имеет. Потому что, допустим, если мы включаем с вами телевизор, посмотреть какой-то сериал или какую-то передачу, мы же не планируем выделить время на рекламу. Мы хотим посмотреть передачу, но э, те предприниматели, которые продвигают рекламу по телевидению, им все равно тратим это свое время или нет. Они на этом зарабатывают свои деньги. Э, допустим, одна минута реклама на телевидении первого канала стоит 160 тысяч долларов. Вот прикиньте, сколько времени в день на первом канале э, показывают рекламу. То есть, тратим мы свое время на это или нет, компания неинтересна. И вот в 2011 году появляется компания, которая называется WorldGN, World Global Network, которая дает возможность партнерам своим зарабатывать на рекламе. Второй рынок, который предлагает эта компания, это рынок сотовых телефонов. Сейчас на рынке приблизительно 18-20 компаний, которые продвигают сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и так далее. Все они, все они продвигаются через розничную сеть, то есть мы на этом денег не зарабатываем. Компания Wordgen предложила свои сотовые телефоны и планшеты. То есть по сети люди смогли на этом зарабатывать деньги. И еще один уникальный продукт, который дала возможность продвигать компанию это электроэнергия. Электроэнергия у нас в России. Мы знаем, что это невозможно заработать. Мы только за электроэнергию платим. Вот, компания Word дала возможность партнерам своим. Зарабатывать на том, что люди покупали солнечные батареи, издавали их в аренду, с этого они люди вот. И наступает 2014 год. Вот когда мы с вами понимаем, что на рынке совершенно нет никаких дефицитов. Есть все товары, есть все услуги, есть жилье, есть автомобили. То есть абсолютно нет никаких дефицитов. Но все-таки есть один дефицит. Один дефицит, о котором мы, как партнеров клуба, уже с вами прекрасно понимаем, это мы с вами, это клиенты. Клиенты – это тот дефицит, острый дефицит для любого предпринимателя. Потому что вот я всегда на презентациях себя рассказываю, что предприниматель любой, я в прошлом тоже предпринимателем на 10 лет был в магазине, а я говорю, любой предприниматель, который появляется на рынке, он открывает свой магазин и для чего? Не для того, чтобы просто выставить товар и любоваться ему. Для того, чтобы продавать и делать товарообороты. И каждому предпринимателю нужно только мы с вами. И появляется компания. Это наша компания с вами, Автоклуб, которая ничего не продает и ничего не продвигает. Компания, которая формирует клиентскую базу. Мы это делаем тоже вместе с нашей компанией, да? И обменивает нашу, нашу клиентскую базу на скидки у предпринимателей. То есть компания совершенно с новым направлением, первая в мире, которая предложила такой уникальный продукт. Формирует клиентскую базу. И чем больше нас, тем мы дороже стоим. То есть я всегда рассказываю тоже своим партнерам, что, допустим, что такое оптовый покупатель. У меня была возможность работать когда-то в компании, которая оптом торговала элитным спиртным. Я говорю, допустим, компания получила товар, вагон новой водки. Пришел первый оптовик, у которого свои киоски. Купил одну-две коробки по оптовой цене. Потом подошел другой предприниматель, у которого огромный допустим магазин и купил тысяч на 150, на 200. Он плюсом получил, например, 10% скидки. И вдруг приезжает предприниматель с севера, с какого-то северного города, например, с Нижнего Атольска, и забирает оптом весь состав. Ему плюсом дают 25% скидки. Компания сделала свой товарооборот, получила прибыль за один день и прокрутила деньги еще. Так вот, мы с вами, это самый крупный оптовик, который Имеет возможность, чем больше нас, тем большую скидку мы можем получить у предпринимателя. И тем для нас будет выгоднее покупать любой товар, любой продукт, любую услугу, потому что мы будем иметь максимальную скидку. Вот появляется компания «Апроклик». Я обычно встречу так начинаю с сетевиками. Если вам предстоит встреча с сетевиками, Сетевики обычно люди занятые, у них есть любимая своя компания, которую они любят. Они обычно выделяют 15-10 минут. Я говорю тогда, давайте я вам не буду рассказывать наш маркетинг и о компании. Я вам покажу анализ сетевых компаний. Я обычно очень быстренько рассказываю, я когда дохожу до автоклуба, сетевики говорят, ну расскажите о вашей компании и о маркетинге. И вот дальше мы очень красиво рассказываем о компании. Только что мы провели встречу в Верховом, где тоже люди с удовольствием послушали презентацию. Компания Афтоклуб. Ничего не продаем, ничего не продвигаем, приглашаем для себя партнеров, предпринимателей и просим у них максимальную скидку. Но мы контролируем эту скидку, они нам сами ее подсчитывают, потому что сколько мы крутили они, мы не знаем. Вот это... То, что я хотела рассказать о компаниях, сделать такой сравнительный анализ. Есть ли какие-то вопросы? Есть какие-то вопросы? Видите, я как быстро уложилась. Я очень торопилась, ехала в Серковь, очень быстро. Там запись есть. Ну, если вопросы, запись будет, конечно, запись есть, она идет. Запись нас записывают, запись будет. Молодец, Ольга, хорошо рассказала. Отлично. Давай теперь, знаешь, что еще? Подождите, ну похлопаем, конечно, подождите, Оль. Расскажи свои личные впечатления, ты же работал в других компаниях, с твоей точки зрения, насколько легче, проще рассказывать про автоклубы и какие возможности дополнительные есть по сравнению с другими компаниями. Хорошо? Хорошо. Ну... По сравнению с другими компаниями, у меня было, я больше 15 лет в стиле компаниях. Конечно, самая большая школа была в компания Amway. После компании Amway было еще какое-то количество компаний. Я вообще не люблю по компаниям бегать, я вообще очень верный человек. Но ведь, понимаете, мы когда приходим, нам ведь хочется не только что-то продавать, нам ведь хочется что-то взамен иметь, мы работаем для того, чтобы жить в обслуживать себя, обеспечивать, иметь хороший доход. Во всех компаниях после Анвэя я имела доход больше, чем он Но когда я впервые услышала про компанию Автоклуб, причем я зашла в компанию, когда компания была всего три месяца. Первое впечатление, когда я только услышала Автоклуб, меня вообще никак не вдохновило, но мне очень повезло. Ровно через неделю к нам в город приехал Валерий Данилович, компании было три месяца, в компании ничего не было, автомобилей у меня нет, частей мне не надо, а больше не было еще партнеров. И, и когда Валерий Доминович с такой любовью рассказал о том, что будет, у меня прямо глаза открылись. И сейчас, когда я рассказываю о компании, у меня реально песня, Потому что настолько просто рассказывать о компании, которой не надо сравнивать никакие продукты. Не надо кого-то там подъезжать, кого-то хаять. Мы просто рассказываем о том, что мы экономии. Вот сегодня, когда я приехала в Верково, девочки получили посылку с Алиэкспресса. В Верково, это деревня, между Тюменью и Тобольском. Девочки получили посылку из Алиэкспресса. Причем, вы знаете, такое чудо, им посылки даже принесли на дом. То есть они даже на почту не ходили. Уникальные часы, Почти, как со скрасами 187 рублей стоимость. В магазине такие 3-4 тысячи стоят точно, если даже не так. Рассказывать про это всегда приятно. Хоть тому, что ты купил такой дорогой товар по такой уникальной цене. И при этом еще получил деньги. За то, что ты и так уже сэкономил. Поэтому вот в сравнении с другими компаниями, реально песня. Я даже вот сейчас, когда приглашают меня в какие-то компании продуктовые, я понимаю, продукт уникальный, но это опять ежемесячная проплата. Понимаете, люди устали насильно покупать что-то, потому что человек может купить один месяц, второй месяц, ну, на третий месяц, может, он передумал и не захотел. Не купил, денег не получил. Но в нашей компании заплатив одиннажды вступительный вход, и мы просто теперь имеем. Я говорю, чем уникальна еще компания? У нас нет дня зарплаты. Мы не раз в месяц, мы не раз в неделю. Мы можем получать каждый день, каждый час и даже каждую минуту. И все зависит только от нас. Мне кажется, про это хочется говорить всем. Мне еще я всем всегда рассказывала, я показывала сравнительные вот характеристики компании. Я всегда говорю, что за первый год в компании Автоклуб я заработала более 2,5 миллионов. Ни в одной сетевой компании, ни в одной у меня не было такого дохода. Хотя работала я там может и еще даже больше. Вот. Просто реально люди, которые допустим вступили, пусть у меня структура побольше, у них поменьше. Значит доход у них меньше, скидка меньше. И люди, может быть, купили, им не хочется покупать. А я понимаю, что месяц начался, и чтобы мне получить деньги, люди должны купить. Вот я звоню, говорю, девочки, ну купите, пожалуйста, в душе я понимаю, а то я не получу денег. Вот когда я это понимаю сейчас, я понимаю, что у вот, об этом не надо вообще говорить. Вообще не надо. Вот просто мы даем возможность людям экономить на ежедневном потреблении, на возобновляемом ежедневном потреблении. Это уникально. Есть еще какие-то вопросы? Сейчас мы планируем следующий. Тоже вот сегодня по дороге в Веркова звони партнеру и говорю: Ирина, мы сейчас закрываем очередному партнеру 200, ты попала в наш взгляд, и у тебя закрывается вторая парковка. Я говорю, приди рассмотрим. Он говорит, Конечно, буду. Представляете, человек сидит дома, у него деньги где-то на подходе. Это есть партнеры, которые работают, у них нет возможности встречаться, например, каждый день, или даже раз, у неделю. есть люди, которые пореже приходят, но они точно так же в структуре, они точно так же имеют возможность получать доход. Поэтому, конечно, те возможности, которые в автоклубе, ни одной такой компании нет, ни одной. Даже когда говорят, что вот появились тоже скидки. Скидки появились, а маркетинг? А 95% в маркетинге. 65% максимально сетевые компании предлагают возврат, не возврат а денег в маркетинг, на структуру. 95%. У нас многие сетевики, которые слышат 95, говорят, не может быть, я говорю, вот, пожалуйста, посмотрите, маркетинг. 95%. Это тоже очень здорово. Есть вопросы? А, Оль спрашивает, ты сама проводила анализ сетевой компании? Или где это было написано? Нет, нет, нет, это не мой, это проводили аналитики. Это это не мой анализ, это аналитики проводили. Просто говорю, я когда увидела впервые этот анализ, я поняла, почему денег вам в и нет. Люди же очень многие в «Анвэе» у меня сейчас есть партнеры, более 15 лет в компании «Анвэе» они получают максимально 50 тысяч в месяц, ребят, 50 тысяч в месяц. не доллар, а рублей. в компании «Автоклуб», нашей компании 50 тысяч можно раз в день получать, Еще спраш... если хорошо, а правильно. Еще спрашивают, в каких источниках ты брала информация? Где это написано? Значит, а, а вы знаете, я занималась тоже в сетевой компании, и впервые к нам приехала девушка из Екатеринбурга. Она показала вот этот сетевой маркетинг, вот этот анализ. А потом я некоторые цифры брала в интернете, но это аналитический анализ аналитиков. То есть это, это не я придумала. Просто я дальше, допустим, продлила э, сравнение, да, вот «Автоклуб» и э, те компании, которые были первые, уникально предлагали, да, и компания «Автоклуб», которых впервые не было до компании «Автоклуб», ни одной компании, которая делала, сделала такой маркетинг, запустила и предложила в обмен на скидки клиентскую базу. А Уникально? Ну? Оль, тебя отпутают в каких компаниях, кроме «Амвы», вы еще работали, колитесь. Значит, 10 лет Эйвент, Арифлейн, Фиберлик, Флёрдосанте. Это тема э, компании, в которых я не строила структуры. У меня был когда магазин, у меня этот продукт уходил. Поэтому в течение 10 лет я брала там товар, продавала через магазин. За 10 лет ни разу не получила зарплаты. Все выдавали товара Понимаете, да? То есть есть люди, которые приходят, говорят, ой, мы в Арифлейн. Я говорю, поняла. Зарплаты вообще нет. Продали, значит, деньги есть. Не продали, денег нет. Поэтому это тоже же очень важно. Потом были компании, значит, КПС, -ки. это была компания Вейджели. я работала, в Орде есть опыт, компания Комфорт. Ну, это вот как бы компании АМЦ, это типа как цептор, это только продажи. Причем такой маркетинг, ну, вот, вот, когда люди начинают говорить, что я в посуде работаю, я говорю, ребята, посуда это здорово. Но вот вы продали своим всем посуду, которая вот передается по наследству. А дальше что? А маркетинг сам очень просто на ну, такой. Вот, кстати, АМЦ, это была последняя моя компания. Как раз я еще тогда занималась компанией АМЦ, когда в мою жизнь вошел автоплуб. Я очень благодарна Лене Филипповой. Отдельная благодарность. И Валерию Даниловичу, что услышала ровно через неделю, как подключились. Я реально сразу услышала, поняла идею компании вот. внутри. Это все внутри.